Упакован, вот, лестница упакована. Край защищен профилем металлическим. Дерево. Вверх закрыт, чтобы ничего внутрь не попало. Вот кран. Чан помыли перед отправкой. Поставили наконец-то. Заливаем. Так, сколько заливается, наверное? Минут пять уже, да? Минут 10, да? чтобы работала она хорошо как говорится давай да чтобы все было отлично да должно быть все хорошо по-другому не может быть где-то 39 40 пар надо перемешать Ладно, я сейчас делала, я, погоди, да, полный. А Давайте сюда. Малыш, малыш. Обалденно. Сейчас я еще перемешаю, там снизу найти крики. Так. Лю, на серединку, придвинься, А то опять я с пальцем тут снимаю. Стой. Ну передай нам всем привет. Всем привет. Все воды в шубах стоят. Мерзнут. Бля, клас. А Лехи хорошо. Не забываем, мы, кстати, впечатления. Так, металл. И метал не горячий, до него дотрогиваешься. Вот мы жарим Леху. Варим. Варим. Мы делаем из Лешки сумки. Ногами, да? Ногами? Ага. подумайте. Так, единственной воды надо наливать больше. Свежу тебя. Не это, или больше народ садится. На То есть я водоизмещаю не так много воды. Я на него смотрю, у меня прям холодно. Да, Вылезай, Викторович, не смущай народ. Все, ты молодец, опробовал. Наш молодильный чан. Вчера они удержались, поставили его на импровизированную вот такую подставку из кирпичей. Первый раз залили. Попробовали, плескались, в принципе, под звездами. Было шикарное. Самое интересное, на улице сейчас минус 5. Костер мы, конечно, не тушили, но как угли продолжали тлеть. Ну что, минус 5. Температура в чане. Сейчас, ну, градусов, я думаю. 35 есть. Потом с градусником посмотрим. Довольно остались. Конечно, на 6 человек, как его 4-6 позиционирует, это, наверное, неправда. Как бы некомфортно. так залезть, наверное, и восьмеры можно, как селедки, но не попаришься, не погреешься от души. Вот, но вдвоем вообще шикарно. Втроем-четвером можно посидеть. Ну, конечно, немножко бы, может быть, поглубже его. Сантиметров на 10. Так. В целом очень-очень достойный продукт. С приобретением я доволен. Будем теперь облагораживать площадку и использовать.